подождем пока набежит побольше людей это не зарядка телефона а у тебя не в сумке нигде нет бля у меня три процента часа чё как как альбом какие треки зашли больше Бля, у меня тоже нет зарядки, это палл. Что делать? Можешь сходить, спросить, пожалуйста. У... По-любому у Сани есть. Потому что мне еще батарея садит, мне Она типа садится быстрее, слава. Зарядка, да, вечная проблема, когда не заряжаешь телефон вообще. Как я понял, серпантин большинству зашел. Больше всего. Еще компас, 25 и мираж А мы в Новосибирске. Сегодня это первый город, в котором будет полная программа. А дальше в любой город, в котором мы будем двигаться, будет полностью весь арбон, старые треки и так далее. На самом деле, хотелось бы, конечно, еще больше над ним посидеть, но, к сожалению, за временных рамок просто не получалось. У меня был выбор выпустить его сейчас, добив до конца, либо в феврале, когда я вернусь и так далее. Но, понятное дело, что до февраля тянуть тупо не хотел. Поэтому сделано максимум для того, чтобы сейчас он был максимально близок к тому, как я это видел изначально. Вижу несколько сообщений насчет Тюмени. В прошлом году у вас было мед круто. Я думаю, в этом тоже. Сегодня у нас самый кстати, большой концерт в регионах, пока что по статистике, так что нужно будет разъебывать. А что, Сармякского принесёт, да? да, да может попросить Ваню, чтобы он сходил, он что -то там тоже находит? Что у меня батарея сядет прямо сейчас? В Омск, Что, Мы в Омск уже сегодня выдвигаемся. Так что А еще впервые в Казахстане буду буквально через, по-моему, послезавтра. Кто из Новосиба есть сейчас здесь? Или все уже в зале. Это не студия, нет, это бэкстейдж гримёрка. Саша, привет! Еще раз спасибо тебе за такую крутую обложку и возможность поработать. Я думаю, мы с тобой обязательно еще сработаемся. Когда выпущу мысли в потолок, на самом деле... Нужно бы это сделать, но я почему-то так и не продолжил его писать, то есть вот сниппет, который есть в интернете, вот на этом эта трека закончилась. Нужно его переосмыслить, прошло все-таки почти полтора года, а с момента, как я его написал, еще больше, поэтому, мне кажется, нужно немножко подумать над его звучанием, потому что я не думаю, что он соответствует тому, как я вижу себя в данный момент, но выйдет, наверное, обязательно, но я думаю, весной может Когда новый альбом пишут? Нормальные люди? Новый альбом, я не знаю, через года полтора. Сейчас я уйду полностью в... Какое-то переосмысление, синглы, клипы и так далее. Но альбомов... Я просто не хочу делать альбом ради альбома. И многие приурочили этот альбом к этому туру, но это не так. Я писал альбом, потому что я считаю, что... Любого артиста должен быть альбом, у меня ни разу его не было, и мне хотелось высказаться, и вот поэтому появился альбом. И так получилось, что он вышел к туру, но никак иначе. Хабаровск весной обязательно приеду. Как отношусь к встречам в аэропорту? Блин, смотри. Иногда это круто. Так вот, я не знаю, если я ответил, потому что связь была прервана. В общем, иногда прикольно, когда ты... стакан? Я, я вернулся, надеюсь, связь не будет подводить нас в этот раз. Взял Что там, кто ждет в каком городе, кто придет на концерты, как альбом, давайте все обсуждать. Цель у нас, трансляция будет посвящена этим вещам. Я сейчас в Новосиби, в гримерке, жду выход через полчаса на сцену. Калининград. Мы были в Калининграде осень. Нет, весной прошлой. Так что следующей весной приедем. Алматы, да, тоже очень жду. Думаю, что там будет все круто. Почти уверен. В столе песен законченных ноль. В, Питер я... в Питере я буду 2 декабря. В Ярославле я вроде еще не был. Мы, мы не были в Ярославле. Были, Димас? Когда? В прошлом, году. в прошлом году. То есть, типа, что, осенью прошло? Проверь по графику. Мне кажется, у нас есть Ярославль сейчас. Да. Нет? Москву я сам жду. Надеюсь, в этот раз будет без сюрпризов, как в прошлом году. Точнее, в прошлом, на прошлом концерте. Тверь пока что не извали, не знаю, планов пока что вроде нет. В Алмате да. Да, я в каждом городе стараюсь разъебать, просто не все зависит от меня, от публики тоже. Но пока что вот у нас получается всего лишь, что было два концерта в рамках тура, и вот сейчас третий. И пока что было мясо, просто в сравнении с первым туром год назад это просто небо и земля я в первый раз, в принципе. Получаю кайф просто от того, что я выхожу на сцену и делаю то, что мне нравится. Окей, в прошлом был, сейчас нет, в теории оказывается. Иначе будет в следующем, я думаю. Интересно, что сегодня будет успел ли кто-нибудь вообще выучить текста или нет я абсолютно даник, кенщит следующий альбом не скоро В ближайший год полтора я думаю никаких альбомов но подгон естественно будет я по-прежнему буду работать над узлом просто наверное, буду экспериментировать еще больше. Мне просто нравится работать, выходить за рамки какие-то определенные. Потому что даже если взять то, что я делал два года, три, а тем более пять лет назад, то, что я делаю сейчас, я говорю в плане даже типа не какого-то качества, а еще каких-то других аспектов, а именно просто по жанрам и в целом, и по экспериментам. Это, наверное, все-таки небо и земля. Раньше я был немножко все-таки зажат в какие-то рамки, а потом в один момент понял, что рамок-то нет. Может делать что угодно, и мне это просто стало очень нравиться, поэтому я думаю, что я буду выпускать синглы, клипы и так далее, и стараться во всем делать как бы что-то новое, что ли, я не знаю. Ну для меня как минимум. Экранизации будут, да. Уже одна есть, то есть мы сняли уже один клип. И, я думаю, мы еще снимем как минимум еще один, может, и больше посмотрим. Над альбомом? Ну, у меня как бы... Я понимал, что я хочу сделать, я понимал, на какие темы я хочу поговорить, плюс некоторые темы на... как бы... Появлять по мере написания альбома. А, на, как бы... вообще идея концепта и всего в целом... Естественно, построена на личном опыте, но в целом она у меня уже была в голове даже до моего переезда, то есть там, я не знаю, до той же «Фотоморгана» я уже понимал, как примерно будет звучать мой альбом. Э -э -м, писал я его, наверное, месяцев 8, да, 8-7 месяцев где его писал, в мыслях он был еще ну, за месяц 2-3 до, то есть, ну, в целом, я не знаю, ну, год, наверное, с начала первой идеи до вот, реализации даже чуть больше получается, Тамара Ганта вышла в августе, получается. Но я даже не считаю там то, что.. Нет, тогда я только знал название, на самом деле. Так что да, я бы сказал месяцев 8. Краснодар, я сам очень жду. У меня крутой концерт в прошлом году. И э, я думаю, что в этом будет не хуже. Точнее, точно не будет хуже. Да, мы в подземке находимся. Так сделаешь? Димах, Делаешь? Салют Уфа. Кстати, в Луфе, наверное, в прошлом году был самый я пытаюсь вспомнить. Да, наверное, один, ну, точно один из самых э слабых концертов. Пытался слово правильно подобрать. То есть не думайте, что я просто хвалю все еще свои концерты, потому что это, естественно, не так есть свои плюсы, есть свои минусы, но в Уфе просто э как-то не очень все было. Надеюсь, в этом году мы справимся все вместе. Новый альбом будет в каждом городе с сегодняшнего дня. На самом деле, я, кстати, в прошлых год, получается... Сколько у нас концертов было в Туре? Я говорил до этого два. их Было два или три? Нет. Вот уже концертов в этом Туре было сколько у нас? Нет. Подожди, был Красноярск, был... Томск. А, ну это третий сейчас. Красноярск, Томск и Новосибирск, правильно? Короче, почему я это вообще все говорю? На первых своих концертах, получается, на первых двух я показывал... А, сорян, три было концерта, да, Красноярск, Кемеру и Томск. Вот, в общем, э, очень круто, что я, конечно же, показывал там, материал с альбома, пусть не полностью и немножко, но я исполнял его вживую, и э, очень круто, что я сцены просил не сливать видосы в сеть, и каждый человек, который пришел на концерт, послушал, и... Действительно не слил. Я просто такого не ожидал, потому что есть, естественно, человеческий фактор какие-то определенные моменты, когда люди просто, ну, то есть, допустим, условно говоря, через там, ну, прошло через эти три концерта, там, может, я не знаю, касались небольшим людей, да, и ни один из них не подумал о том, что вот я сейчас солью этот трек, и все, типа, охуеют, потому что это новый трек, его никто не слышал. Ну, просто банальный человеческий фактор, повъебываться. Никто этого не сделал, это очень круто, что мой слушатель меня понимает. Потому что даже я не знаю, как бы я поступил, когда... Особенно если там тебе нет 18, и ты, в принципе, не понимаешь определенных моментов, не ценишь труд, потому что не пришлось еще трудиться и так далее, и ты можешь легко слить, не думая, что это там поблечёт за собой какие-то последствия, и этого не было, это мне круто. Я даже не знаю, какой лучший трек с альбома. Я так не думаю такими критериями. Есть трек, который мне нравится больше. Это э, определенный "Серпантин", просто потому что он самый, наверное, искренний, э, и он круто за за заканчивает как бы мысль общую. Потом мне нравится "Компас". Определенно "Без тебя и 25". Я наверное вот эти четыре трека выделю. «Миражи» я до последнего думал не брать, я, это последний трек, который я написал и э, я подумал, что он немножко выделяется на общем фоне, но в итоге я тоже вижу, что он там по рейтингам в топе находится, так что все-таки не зря. Еще круто, что получилось все-таки сделать альбом полностью сольным, потому что... Я в один момент поймал себе на мысли, что у меня много совместных работ, особенно за прошлый год, и, и толком нет сольных. Начал думать о том, что это немножко разбавляется, все-таки мое творчество, и вот получилось сделать все сольно. Значит, компасы, согласен, да, это определенно один из моих любимых треков на релизе. Всем привет, только подключился. Мы есть что-то, общаемся по релизе и вообще всего в целом. Я не так часто выхожу э, в онлайн-трансляции. Я думаю, нужно эту традицию все-таки поддерживать и периодически э, выходить. Насчет интрухи, да. Ну, как бы, знаешь, э, мне кажется, он просто будет очень круто звучать на концерте. Сегодня мы это как раз-таки проверим. Я бы не сказал, что это законченный трек, это все-таки в общую атмосферу, но на концерте тоже будет залетать. Насчет Одессы. Я уже был у вас, ребят три раза за последние три месяца. И я думаю, что сейчас я вас буду через, не знаю, ну, следующим летом минимум, не раньше точно. В Нижнем мы будем совсем скоро. Насчет мерча, ребят, кстати, я так думаю, наверное, кто-то здесь из тех, кто находится в зале, сейчас спрашивает этот вопрос. Просто получилось так, что на фоне прошлых наших гастролей, в этот раз мерч просто разлетается с какой-то скорость, невиданной скоростью. У нас просто то есть весь запас мерча разлетелся за первые два концерта, не говоря о том, что это не были там, самые большие концерты, как, допустим, сегодня вот, людей в раза два больше, чем в наших городах, но, тем не менее, мерч разлетелся, и мы ничего с этим поделать не можем, у нас остались определенные вещи, они, по-моему, там около входа, ребят стоят, можете подойти, посмотреть, но следующий, мы, мы исправляем ситуацию, уже все заказано, к нам в Екатеринбург приедет много мерча, в Казахстан мы тоже досылаем уже заранее, но сегодня и завтра, ребят, придется потерпеть. Во Владик обязательно залетим, я уже говорил, следующей весной. В Казахстане не был. Хотя у меня есть родственники оттуда, но я вот, почему-то не, не бывал. Благовещенский, я, кстати, там был в Когда-то давно. Просто так. На концерте под депрессивные треки вы поймете на концерте. Мне кажется, хоть они и депрессивные, но они достаточно подвижные, что ли. То есть э, просто ритм песен не даст людям просто так стоять я почти в этом уверен. Естественно, есть исключения, но это сделано специально. То есть, допустим, песни как без тебя. Само собой, я не ожидаю, что люди будут под них там колбаситься и так далее. Это и не нужно. Они как бы это песни с разной атмосферой и разным настроением. Где-то будут фонарики, где-то будут картину. Давай, сейчас мне что-то принесли, подарок. Давайте посмотрим. Да, я yes, yes, еще в лайве. Да, да, да. Смотри, сейчас мне что-то принесли, походу. А, ты не против? Я просто сейчас в лайве общаюсь в Инстаграме. Ничего страшного. Мне принесли подарок. Сейчас будем смотреть, что это такое. Димас сидит, все сидят. Пошлите посмотрим. А можно посмотреть? Привет. Сейчас, а давай мы сюда мы... подъем, это а тут связь плохая да? света. Да. А, покажи, что да, у нас есть. Да. Смотри, цвета нам нарисовала картину. По-моему, круто. Да? Да? Добавила, да. Прикольно. У меня уже как на поле чудес просто весь дом завален да. такими штуками, но я каждый раз их сохраняю, никуда не, эм, не теряю, стараюсь не терять. Да. Русский помпель, ну, да. техника точечное рисование. Ну, то есть, как бы, это вот, рисунок рисуется около 10 часов. Mm -hmm. я не знаю, Точно, да? Да. Круто, видите, ребят похож, все точками а, Офигенно. Но, как бы, некоторые наоборот негативно отзывались. Незнакомая техника ну, для mm -hmm. людей. Как бы, ну, не, не узнают, как бы не понимают, как это создается. Ну, как бы, вот, я беру, допустим, рады, да. и вот, на расстоянии. То есть, Рисую, рисую, портрет, это очень рису. круто, и, ребят, вам на заметку в будущем, потому что это действительно приносит много э, подарков. Старайтесь делать их действительно вот, миниатюрными такими примерно, да, то есть, потому что ну, просто иногда приносят картины э, нереальных размеров и нам их некуда деть. Ну, то есть, типа они, они иногда тупо не вмещаются даже э, в этот ну, чемодан будем, будем внести, если огромный, Спасибо тебе большое, очень приятно. Спасибо, я обязательно вас я тоже. Я, я тоже стесняюсь, мы все стесняемся. Как? <смех> Ты хочешь сказать, лично, ведь сейчас я передам камеру, в общем, Диме. Прошу любить и жаловать. Это мой один из лучших моих друзей, мой менеджер по совместительству, все, вообще помощник со всем, что вообще происходит в моей жизни. Пообщайтесь с ним немножко, пожалуйста. Здорово, народ. Я не знаю, что я тут забыл. Эй. Связь плохая. Короче, я пару минут поподменяю Марка. Сейчас посмотрю, что вы тут спрашиваете. Питер в Питеро 2018, но ну, учитывая, что мы там базируемся, то да, собираемся. Привет, Дина. Мне Диму не надо. Да я сам здесь не рад быть, я так держусь. Привет, жена. Привет, Юля. Эй, Леха. Да, короче, тут весь Грин Парк собрался. Все круто. <реш> <реш> так, как у меня дела? Да у меня-то нормально, что я вообще реально, типа, э, я думаю, что вообще вся команда Марка, которая участвовала в этом альбоме, она не маленькая, сегодня выдыхает и э, празднует, потому что работа действительно была большая, и мы очень долго ее делали. Привет, привет. Всем салюты. Так. Марк, если тебя долго не будет, то я просто буду стоять и молчать. Не знаю ли планируются ли клипы. Клипы точно планируются. Марк очень э, любит делать крутые визуализации, так что я думаю, что. Скоро, скоро он вас всех порадует, мне так кажется.